Всем привет дорогие друзья в общем давайте сейчас пролетимся по бирже зумикс что у нас здесь интересного это будет небольшая такая темка на которую вы можете заработать пускай небольшую сумму в принципе как бы можно сказать без вложений то есть вы положите туда свои деньги и заберете с дополнительной скажем так можно назвать ее комиссией бонусом что-то наподобие типа как бы это сказать за выполнение задания, типа аэродропа, не знаю. Если кто-то это будет в масштабах крутить, это будет уже как арбитраж, движуха. Это вся эта там, типа, туда-сюда крутнул, блин, и все нормально работает. В общем, кстати, у нас тут сейчас много разных мероприятий идет. Так что можете посмотреть и опять же с этим ознакомиться. Даст вам это хорошие, опять же, бонусы. Ладно, давайте начнем. Реферальная система у нас какая? По рефералке получается, если вы загоняете сюда денежку, делаете объем торгов на 40 баксов, то есть просто загнали 41 доллар, купили, продали. Все, за это вы получаете 20 долларов. То есть, ну, как бы уже неплохо получаете 20 долларов и потом эту денежку можете уже вывести. Как по мне, плюха-плюха, конечно, хороший бонус. А, в общем, ссылочку я оставлю. Вы зайдете более детально со всем этим ознакомитесь. Все максимально просто. Даже в скриншотах все показано, написано, как пройти и быстро это сделать и получить денежку. В общем, как говорится, нормальный тельки подъехали у нас. 20 плюс 20. Ну, конечно, и мне тоже за то, что вы зайдете, сделаете себе 20 баксов, и мне тоже копейка капнет. Так, а... Потом у нас еще есть такая темка, типа получить 40 баксов в копитрейдинге. Точно так же залетаем, делаем там ставочку на копитрейдинг, как мы все это уже знаем, как это все делается. То есть, сделайте на 100, допустим, 1 доллар, чтобы больше сотки было, либо равные сотки. Допустим, сделали на 101 доллар, зашли в эту темку, вышли с этой темы и дополнительно опять же получили еще... 40 баксов, как по мне, так это круто, так что связка, в принципе, довольно-таки неплохая можно сказать, связка на 40% ладно, ну опять же, если в масштабах все это крутить, то будет довольно-таки неплохо все выглядеть, идем далее есть еще темка здесь, монетка BitChim, BitWave здесь, ну здесь уже надо будет торговать и тому подобное ну здесь призовые фонды, конечно, намного поинтереснее Конкурс у них такой неплохой идет. Точно так же все обрисовано. Четко, ясно, понятно. Сколько там, допустим, участников и какой будет призовой фонд. Сколько вы наторговали, вы можете получить коробочку. Коробочку с бонусом. Так что, ну это такая же темка более посложнее идет. Поэтому я думаю, первые две для вас будут очень-очень актуальны. С этим у нас понятно. Все просто, все хорошо. Идем далее. Опять же, тема с копитрейдингом. Но здесь тоже есть награды определенные идут. Кстати, на все эти темки они как раз уже сейчас под конец идут. Почему я в конце снял? Потому что и сразу вы сейчас денежку сможете крутнуть там получить. Это, но ну, в основном это по всяким конкурсам там идет. В общем, с этой темой тоже можно зайти и заработать денежку. Но, как по мне, она уже не совсем уж и интересная. Копи что типа там, получить там 1200 долларов. Как по мне самое нормальное, это залетел туда по ревке, туда-сюда крутнул, все, денежку вывел. Лавандосик пошел, все прекрасно. Создали потом еще аккаунт и точно так же еще раз погнали. Поэтому я думаю, у вас с этим проблем вообще никаких не будет. Так что, ребята, подумайте над этой темой. Напишите в комментариях, как вам такая темка, чтобы крутнуть может пускай там не в бешеных масштабах, ну, по крайней мере себе, как говорится, на выходные там сходить в ресторанчик, заработать можно вообще лихо. Так что залетайте, ребята, пользуйтесь, напишите комментарии, я ссылочку оставлю. Зашли, закинули, купил, продал, ничего не потерял и еще бонус получил. Так что как-то так, на этом у меня все, пишем комментарии, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи, всем профита, всем пока.